Так, еще раз добрый день. Я сейчас, наверное, больше здороваюсь с теми, кто будет смотреть нас в записи, с участниками нашей сегодняшней встречи. Я уже поздоровалась. И мы сегодня с вами собрались для того, чтобы разобрать, разобраться в двух важных вопросах. Первый вопрос касается вариантов регистрации в компании, поскольку с 1 октября произошли изменения в компании, изменились варианты регистрации в том числе. И хочу обзорно вам показать те варианты подключения новых партнеров, которые есть в компании, чтобы вы знали, как можно подключать новых партнеров, если у вас появятся кандидаты. Вот, то есть это наша с вами тема сегодняшней встречи. Соответственно, все вопросы в чат пишите по ходу нашего повествования. Мы сегодня будем с вами работать и со, со слайдами, и с, немножко с, на доске прессуем пример. Соответственно, будем с вами очень плотно взаимодействовать. Так, я сейчас включу слайды. Так, и мы с вами начнем. Так, вот этот, наверное, нам понадобится позже слайд. Вот, наверное, вот так вот. Начнем с этого. Все, то есть у вас на экране слайды, надеюсь, появились. Сейчас попробую все-таки открыть чат, чтобы вас видеть, ваш чат. Напишите, пожалуйста, мне в чате, видно ли слайды. Так, а я вот чатываю еще отдельно. Видно. Отлично. Все. Замечательно. Ну, хорошо. Тогда давайте начнем. Итак, мы сегодня с нашу встречу начнем с разбора вариантов регистрации в компании. У нас с вами практически все время работы в компании был только один вариант регистрации в качестве партнера. И с 1 октября появился еще один вариант. И вот мы сегодня с вами разберем эти оба варианта, посмотрим, чем они отличаются, посмотрим, какой в каком случае подходит и так далее. То есть вы сможете задать все свои вопросы. Итак, на сегодняшний день в компании существует два варианта регистрации. Это бесплатный пакет Lite, да, то есть он такой легкий, потому что он бесплатный, и платный пакет Classic. пакет Classic. Пакет Classic – это то, к чему мы привыкли, но об этом мы поговорим чуть позже. Начнем с вами с бесплатного пакета Light. Итак, каковы особенности бесплатного пакета Light? Я буду выключать ваши микрофончики. Я вас, кстати, прошу тоже следить за микрофонами, потому что иначе это будет мешать нам всем. Итак, бесплатный вариант, бесплатный пакет Light. Само название уже говорит само себя, то есть за регистрацию на этом пакете ничего платить не нужно. И а, особенность этого пакета: особенность этого пакета заключается в том, что продукция приобретается по установленной компании единым ценам каталога. То есть на, партнер, регистрирующийся на этом пакете, приобретает продукцию по установленным ценам каталога. На этом пакете есть два вида бонуса за личные покупки. Это то, что, что, то, чем отличается этот пакет от нашего классического варианта. Есть два вида бонусов за личные покупки. Здесь у нас начисляется кэшбэк в размере 10% от стоимости покупок и бонус с покупок. Он суммарно получается в размере от 15 до 24 процентов от стоимости покупок но считается он от баллов поэтому мы этот вопрос тоже с вами сейчас разберем и этот пакет действует в течение шести месяцев с момента последней покупки то есть для того чтобы сохранять регистрационный номер на пакете Light, необходимо делать покупку как минимум один раз в шесть месяцев. Это особенности пакета Light. И вот давайте посмотрим на примере. Посмотрим на примере. Выключайте, пожалуйста, свои микрофончики. Вы когда заходите, у вас включается микрофон. Следите, пожалуйста, за вашими микрофонами. Итак, бесплатный пакет Light ⁇ пример на флаконе 50 мл парфюмерной воды цена покупки на сегодняшний день этого флакона составляет 2030 рублей. И кэшбэк, мы с вами сказали, что это 10% от стоимости покупки. Соответственно, после того, как наш партнер или мы с вами на пакете Light приобрели парфюмерную воду 50 мл, мы заплатили 2030 рублей, нам начисляется кэшбэк 203 рубля. Кэшбэк 203 рубля. Так... Я сейчас сделаю вот, вот так: вот. выключу всех, надеюсь, это поможет. Начисляется кэшбэк 203 рубля. Какие, какие особенности в начислении кэшбэка? Если вы приобретаете продукцию через агентство, да, через агентство соответственно, вам начисляется кэшбэк через две недели после покупки через две недели после покупки. То есть это особенности начисления кэшбэка. Если вы приобретаете продукцию на сайте, в личном кабинете, оформляете доставку, то датой, с которой отчитывается вот эти 14 недель, после которых начисляется кэшбэк, это дата получения посылки в, в транспортной компании, либо в ЗДэке, либо в Пикпоинте, либо на почте. То есть вот то, как, тот момент, когда вы получили, тот день, когда вы получили, он, он как бы стартовый день, после этого отчитывается 14 дней, после вот через эти 14 дней начисляется кэшбэк. Вот, то есть этот момент важно знать. Дальше, кэшбэк деньгами не выдается, его можно использовать на получение продукции, то есть для оплаты следующих заказов вы можете использовать этот кэшбэк. Вот такие особенности в начислении кэшбэка, заодно мы с вами разобрали в бесплатном пакете Live. Дальше. Бонус покупок. То есть на этом пакете начисляется бонус покупок. И начисляется этот бонус покупок в том случае, если за календарный месяц вы накопили 20 баллов и более на своем счете. Вот, например, опять-таки мы берем флакон 50 мл. Он у нас имеет балловое содержание 6,7 баллов. Соответственно, если мы купили только один флакон, то нам этого будет недостаточно для того, чтобы нам начислился бонус покупок. То есть мы с вами сказали, что бонус покупок начисляется в том случае, если у нас есть 20 баллов и более. И бонус покупок начисляется по следующей шкале. То есть когда мы приобрели продукцию от 20 до 39 баллов, нам начисляется 50% от баллов содержания. И вот в этой табличке вы видите, что рядышком в третьей колонке указано указан процент от суммы покупок, то есть 50 процентов от баллов это примерно 15 процентов от суммы покупки. Если вы приобрели на сумму от 20 до 39 баллов, если вы купили от 40 до 59 баллов, то соответственно вам начисляется 60 процентов уже от баллов. Если вы приобрели от 60 до 89 баллов, то вам начисляется 70 процентов от баллов. Если вы приобрели на 90 баллов и более то вам начисляется 80% от баллов, что равносильно 24% от суммы покупок. То есть таким образом, если у вас личный оборот 90 баллов и более, и если вы на пакете Lite, то вам, соответственно, начисляется 10% кэшбэка, это вот стандартно всегда, и плюс 24% от суммы покупок. То есть суммарно ваша выгода на пакете Lite может составлять 34% от суммы покупок. Какие еще нюансы по поводу бонуса покупок? Бонус покупок можно забирать деньгами, им можно оплачивать следующие заказы, можно забирать деньгами, о том, то есть, каким образом можно вывести деньги со своего кошелька. В вашем личном кабинете есть раздел, который называется кошелек. И в этом разделе есть две кнопки, то есть для самозанятых и для индивидуальных предпринимателей. То есть вы заполняете все необходимые данные после перехода по этой кнопке, и эти данные отправляются в компанию. После этого вы можете получать деньги уже безналичным переводом, то есть не в счет продукции. Но бонус покупок также можно засчитывать в счет приобретения следующих заказов, и бонус покупок, как и все остальные бонусы, рассчитывается, начисляется по завершении месяца. То есть вот у нас месяц завершается, и, соответственно, в первых числа, числах месяца начисляется, начисляются все бонусы, в том числе бонус покупок. И вот давайте посмотрим пример. Бесплатный пакет Light, да? у нас с вами пример предположим что за месяц мы приобрели 5 флаконов парфюмерной воды 5 флаконов парфюмерной воды мы заплатили 10 150 рублей вот и в баллах у наша покупка составляет тридцать с половиной балла и если смотрим на нашу шкалу бонуса покупок то мы видим что нам полагается 50 процентов от баллов содержания. И давайте считаем. Значит, 16.75 пять. Вернее, 33,5 умножаем на 50% и получается 16,75 условных единиц. Умножаем на текущий курс, на сегодняшний день это 91 рубль, и получается 1524 рубля бонус покупок. И мы также получаем от этой покупки кэшбэк в размере 1015 рублей, да, то есть 10% от нашей покупки. И сюда же суммируется бонус покупок. И суммарно наша общая выгода в данном случае составляет 2535. 9 рублей, То есть это общая выгода на пакете Light при такой ситуации, когда мы с вами приобрели 5 лаконов парфюмерной воды. Вот Это то, что касается пакета Light и бонуса покупок. Здесь в бонусе покупок есть еще один нюанс, о котором я все-таки хотел бы вам сегодня тоже сказать. То чтобы вы были в курсе о том, как можно получить максимальный процент бонуса покупок. Так, для этого я сейчас выключу слайды и нарисую вам пример на доске. Дело в том, что когда рассчитывается процент бонуса покупок, учитывается не только ваш личный оборот, но и учитывается личный оборот вашей первой линии. То есть для определения процента учитывается личный оборот вашей линии. Например. Вот есть вы, да, то есть вот я, и у меня личный оборот 33 с половиной вот то, как у нас было в примере, да, так, сейчас сделаю так, чтобы вам было видно, 33 с половиной баллов, и если у меня есть зарегистрированные партнеры, вот, например, у меня есть там 4 человека, кто-то купил, например, один флакон 6, 7 баллов, кто-то купил два флакона, ну, сколько это получается, 13,4 балла, да? Кто-то там больше купил, например, на 40 баллов, ну, кто-то, например, вообще ничего не купил, да? Ничего, ноль. Вот, соответственно, смотрите, как определяется процент бонуса покупок. В этом случае суммируется ваш личный оборот и личный оборот и ваши первые линии. Если мы посчитаем здесь групповой оборот, кто нас с вами составит, кто уже успел посчитать, напишите, пожалуйста, в чате, какая, какой у нас групповой оборот получается в данном случае. И мы с вами определим процент бонуса покупок. Просуммируйте, пожалуйста, личный оборот и обороты первой линии. Напишите, пожалуйста, в чате, какой групповой оборот у нас с вами получается. Давайте тоже активно поработаем вместе. Жду от вас цифру. 93,6. Вот Елена писала: Елена, спасибо. 93,6 балла получается групповой оборот с первой линии. Это значит, если мы сейчас вернемся к нашей, к нашей табличке, сейчас давайте включу снова нашу табличку. Так. Вот. Вернусь к этому примеру, заодно поставлю сейчас все остальные слайды тоже. Вот. Вот у нас с вами табличка, да, и мы видим, что если у нас 90 баллов и более, то это 80% от баллов содержания. Соответственно, если у вас вот такая ситуация, как мы нарисовали на доске, и у вас есть первая линия, которая тоже делает покупки, и суммарно ваш личный оборот и обороты вашей первой линии составили более 90 баллов, то, соответственно, вы получаете 80% бонуса покупок от баллового содержания, не 50, а 80, то есть в этом случае мы с вами с половиной будем умножать уже на 80%, и у нас достаточно существенно увеличится бонус покупок. Если посчитаете, прямо сейчас, может быть, уже кто-то даже посчитал, какая сумма получается, давайте я тоже посчитаю, если у нас увеличится процент бонуса покупок, то какой результат мы получим? У нас тридцать три с половиной мы умножаем на 80%, процентов, и наш бонус покупок уже будет составлять двадцать и восемь условных единиц и если мы умножим это на 10 текущий курс то наш бонус покупок составит 2438 рублей 2438 рублей то есть наш бонус покупок увеличивается практически на 1000 рублей вот то есть получается что если вот у нашего партнера которого мы сейчас разбираем в примере у него есть еще и первая линия то соответственно его суммарная выгода от его личной покупки составит уже 3454 рубля, 3454 рубля, а не 2539. То есть, как я сказала, практически на тысячу больше. Вот, скажите, пожалуйста, приятная добавка к, к, к тому, что уже есть. То есть, вот, даже небольшие усилия по созданию своей личной группы вам дает вот такую выгоду в бонусе покупок. Конечно, да. То есть, мы еще с вами не разбираем все остальные бонусы, бонусы наставника, бонусы роста и так далее. То есть, это сегодня не является нашей темой нашей встречи. Даже если мы рассматриваем отдельно вот, бонус покупок, то это уже наличие нашей небольшой группы уже отражается нам в плюс. Вот. Это то, что касается бонуса покупок. Хотела то, чтобы вы на это обратили внимание. Итак. Это все, что касается бесплатного пакета Light. Давайте подрезюмируем. Итак, бесплатный пакет Light. Его приобретение бесплатное. На бесплатном пакете Light приобретение продукции происходит по установленным ценам каталога. И на бесплатном пакете Light есть два вида бонусов от личных покупок это кэшбэк и бонус покупок и активация пакета light происходит один раз в 6 месяцев то есть пакет light ваш контракт действует в течение 6 месяцев после последней покупки размер покупки значения не имеет даже если вы купили один пробник все равно это считается покупкой и начинается отчет следующих 6 месяцев вот, если вы в течение шести месяцев ничего не приобрели, соответственно, ваш регистрационный номер сгорает, и вам нужно будет регистрироваться по новой. Так, это пакет Light. Теперь давайте разберем, вспомним скорее да, наш пакет Classic, который у нас существовал практически с самого начала создания компании. Просто как бы расставим все точки, сделаем акценты. Итак, пакет классик он является платным и предполагает приобретение шкатулки с пробниками ароматов. Вот на слайде вы видите изображение шкатулки, которое на сегодняшний день у нас есть в компании. В шкатулке порядка 40 пробников, и стоимость этой шкатулки, собственно, стоимость пакета составляет на сегодняшний день 3060 рублей. Если вы выбираете этот пакет, если вы приобретаете шкатулку, то на каких условиях вы сотрудничаете с компанией? На пакете Classic приобретение продукции происходит со скидкой 30% от установленных компаний единых цен каталога. Вот, то есть вы приобретаете продукт со скидкой 30%. На пакете Classic нет бонусов за личные покупки, то есть нет кэшбэка и нет бонуса покупок. То есть скидка она является своего рода заменой бонуса, бонусов за личные покупки, кэшбэка и бонуса покупок. Вот, и здесь хочу сказать, что на пакете Lite суммарно, вот эта выгода суммарно кэшбэк и бонус покупок могут составлять до 34%, а на пакете Classic у нас фиксированная скидка 30%. Дальше, активация пакета Classic происходит один раз в 12 месяцев. То есть, если раньше у нас с вами пакет Classic был бессрочным, то с 1 октября этот пакет становится тоже срочным, и его необходимо активировать хотя бы один раз в год. То есть если вы раз в год делаете покупку, соответственно, у вас сохраняется регистрационный номер на пакете классик. Если в течение года не происходит ни одной покупки, соответственно, через год ваш регистрационный номер будет аннулирован. Что касается консультантов, которые зарегистрировались до 1 октября, соответственно, для всех нас это условие действует с 1 октября. То есть если мы с 1 октября по 1 октября 2021 года, то есть, получается с 1 октября 2020 года по 1 октября... 2021 года, не сделали ни одной покупки, соответственно, в этом случае регистрационный номер будет аннулирован. Вот. То есть на этом пакете у нас с вами активация происходит один раз в 12 месяцев. И в качестве примера, тоже как бы сравнительный пример, как выглядит покупка, если мы на пакете Classic. То есть мы покупаем Ту же парфюмерную воду, да, то есть которую мы сегодня рассматриваем, со скидкой 30%, то есть приобретаем ее за 1421 рубль, то есть делается скидка 30%. И на пакете Classic, соответственно, кэшбэк не начисляется и бонус покупок не начисляется, то есть они равны нулю. Вот. Это у нас еще раз резюмируем информацию по пакету Classic. Итак, у нас с вами на пакете Classic фиксированная скидка 30% на любую продукцию компании от установленных цен каталога. На этом пакете у нас нет бонусов за личные покупки, нет кэшбэка нет бонуса покупок. И активация происходит один раз в 12 месяцев. Вот. И давайте вот на примере посмотрим сравнение этих двух пакетов. То есть такая вот сравнительная табличка, где сведены все отличия пакетов Classic. Итак, отличия в регистрации. На Лайте у нас регистрация бесплатная, на Classic она стоит 3060 рублей. Это стоимость шкатулки с пробниками аромата. Дальше, цена покупки. То есть на пакете Light мы приобретаем по цене каталога за 2300 рублей, на пакете Classic мы приобретаем со скидкой. Если мы говорим на примере 50 миллилитров, то это 50 миллилитров мы приобретаем за 1421 рубль. Дальше. На пакете Light начисляется кэшбэк 10% и бонус покупок. Да? То есть кэшбэк 203 рубля и бонус покупок может составлять до 488 рублей. На пакете Light скидки 30% нет, она есть только на пакете Classic, составляет в данном случае 609 рублей. И общая выгода… На пакете Light может доходить до 691 рубля. На пакете Classic составляет фиксированный 609 рублей. Активация пакета Lite у нас раз в 6 месяцев, активация пакета Classic раз в 12 месяцев. Обязательных ежемесячных закупок нет ни на пакете Lite, ни на пакете Classic. У нас с вами появляется минимальный ежемесячный объем, личный оборот, в том случае, если мы с вами получаем бонусы за привлечение зарегистрированных пользователей или там партнеров. да. То есть, когда мы претендуем на получение бонуса наставника, бонуса роста, лидерского бонуса и так далее, для получения всех этих бонусов у нас есть минимальный ежемесячный объем, который равен 15 баллам личного оборота. Но для того, чтобы получать, например, кэшбэк и бонус покупок, такого требования нет. Поэтому для простых потребителей, просто кто для себя покупает и кто покупает со скидкой, или, например, кто получает кэшбэк и бонус покупок, соответственно, для них обязательных ежемесячных закупов никаких нет. Вот. И, соответственно, это все, все отличия этих пакетов. Дальше у, у обоих вариантов пакетов все абсолютно одинаково. То есть бонусы за привлечение партнеров начисляются и на пакете Lite, и на пакете Classic абсолютно одинаково. Так, друзья, напишите, пожалуйста, в чате. Если у вас какие-то вопросы, может быть, не все понятно, если есть вопросы, напишите. Если по пакетам все понятно, я тоже прошу дать обратную связь, напишите, что с пакетами регистрации все понятно. Вот, Пока вы пишете свои вопросы... Я хочу остановиться на вот этих трех моментах, на преимуществах пакетов, на информации по поводу можно ли перейти с одного варианта на другой и мое мнение по поводу того, кому подходит какой пакет подходит. Елена пишет, получается, на Light выгоднее иметь широкую первую линию. Широкую первую линию выгодно иметь на любом пакете, Елена. То есть и на пакете Classic, и на пакете Lite выгодно иметь широкую линию. То есть, если мы рассматриваем, говорим с точки зрения бизнеса. Так, все равно в любом случае пишите ваши вопросы. Сейчас остановлюсь на преимуществах пакета. Преимущество пакета.. А давайте-ка я лучше. С, мы с вами вместе поработаем. Напишите, пожалуйста, какие преимущества пакета классик вы видите. Какие преимущества пакета classic на, на ваш взгляд есть у этого пакета. Напишите, пожалуйста, в чате, какие преимущества пакета классик вы видите. Я призываю всех активно участвовать, включаться в работу, выйти из состояния наблюдателя и перейти в состояние делателя. Потому что если вы действительно хотите получать какие-то результаты, да, то есть если вы пришли на это занятие, то скорее всего вы... Пришли сюда послушать не просто так, это же не какой-то развлекательный контент, контент, не самый легкий. Можно найти какие-то более способы времяпровождения в субботу. Да? Но раз вы пришли, значит, у вас есть какой-то интерес. Поэтому переходите из состояния наблюдателя в состояние делателя. Только в состоянии делателя можно получить результаты. Эмма, 30% скита для меня лично выгоднее. В чем выгода, Эма? Напишите, пожалуйста, в чем выгода? Покупка сразу на классик выгоднее, пока не посчитаешь лайк, пишет да, Елена. Да, в чем выгода? Потому что. Я почему вас заставляю подумать? Потому что вы будете разговаривать с вашими кандидатами. Вы будете им рассказывать и рассказывая им, вы тоже будете говорить о преимуществах, вы будете говорить о том, чем один пакет лучше, чем другой пакет лучше, для того, чтобы ваш кандидат получил полную информацию и смог сделать осознанный выбор. Вот, поэтому напишите, чем, каковы преимущества у пакета Classic. Если вы, например, не видите никаких преимуществ пакета Classic, напишите, что да, нет у него никаких преимуществ, лайт лучше. Так, преимущество «Классик» подходит для продавцов. Действует в течение года скидка сразу. Угу. Сразу 30%, а не накопительная. Угу. Так, отлично. Есть еще какие-то варианты? Если клиент по пакету Light заказал продукцию, но в течение трех дней не оплатил, его контракт пропадает? Значит, смотрите, если мы говорим про личный кабинет, то я не знаю, к сожалению, с кем я разговариваю. У нас один, два, три, 4, 5. Так, секунду, все, побежала, побежала. Если клиент на пакете Light сделал Заказал покупку, но в течение трех дней не оплатил, его контракт пропадает. Если клиент на пакете Lite оформил покупку, если мы говорим про сайт, про личный кабинет, да, про сайт, то, соответственно, оформлением покупки считается оплата. То есть если у вас заказ не оплачен, соответственно, он не считается, как бы, он не считается заказом по большому счету. Вот, поэтому так, на сайте невозможно ситуации, когда вы сделали заказ, не оплатили, и то есть, это не считается заказом, еще раз. Вот, контракт не пропадает в течение трех дней, то есть условия действуют также в течение… То есть человек зарегистрировался, и на сегодняшний день, по крайней мере, такое условие, что он остается в базе на 6 месяцев. Он остается в базе на 6 месяцев, через три дня его контракт не, аннуляет, не обнуляется, даже если он не сделал покупку. Так, на первый взгляд, Light более удобен для пользователя, а классик выгоднее продавца. Uh -huh. Спасибо. Если еще напишите, почему вы так думаете, это будет вообще круто, потому что ну, то есть за вот этими выводами стоят uh, какие-то причины, правильно? Не зависят от объема покупки. Uh -huh. Light, наверное, для тех, кто работает в большом объеме, я ему предположила. Uh -huh. Наталья, я задумался о переходе на Light. Но ну, смотрите, давайте тогда подведем итог. Преимущество пакета Classic. Первое преимущество это то, что вы сразу покупаете со скидкой. Да? То есть у вас сразу 30% скидка. То есть вы не платите цену каталога. Это первое. Второе. При заключении пакета Classic вы получаете, ну не просто получаете, вы покупаете рабочий инструмент. Вы покупаете рабочий инструмент. У вас есть, у вас есть набор пробников, с которым вы можете работать. И, как вы правильно заметили, на пакете «Классика» скидка не зависит от суммы заказов и срок активации пакета Classic один год. Если рассуждать с точки зрения потребителя, то да, то есть это является преимуществом. Но если рассуждать с точки зрения бизнеса, то это как бы становится недостатком. То есть на все можно смотреть разными глазами. Можно смотреть с точки зрения покупателя, можно смотреть с точки зрения самого, то есть того, кто строит бизнес. Так, Фрида, мне кажется, классик лучше. Я опоздала и послушала про лайк. Будет запись, послушайте в записи и сделайте для себя выводы. На классик на сразу скидка, на лайте позже начисляют. Да. да, это мы уже с вами ответили. Если говорить про, скажем так, минусы пакета классик, то минусом пакета классик является то, что вам сразу нужно заплатить 3060 рублей для того, чтобы зарегистрироваться на этом пакете. И по опыту могу сказать, что на сегодняшний день очень многие стартуют с пакета лайт, а потом уже принимают решение, ну, как бы или думают о том, что перейти на классик или не перейти на классик. Но в любом случае первый шаг обычно делают с пакета Light. Вот, а теперь давайте, давайте напишем преимущества пакета Light. Какие преимущества пакета Light вы видите? Напишите, пожалуйста, в чате, какие преимущества пакета Light вы видите. Два дополнительных бонуса. Так, спасибо. Можно использовать даже при покупке одного флакона. Да, да, абсолютно верно. Лайт-бонусы можно обменять на продукт. Да, лайт-бонусы можно обменять на продукт, совершенно согласна. По личному опыту люди быстрее приходят на бесплатную регистрацию. Да, Елена, тоже поддерживаю, согласна. То есть одно из самых главных преимуществ пакета Light это то, что он бесплатный. То есть ничего не нужно платить за то, чтобы зарегистрироваться на этот пакет. Подписка бесплатная, дополнительные бонусы, выплаты 34%. Есть дополнительные бонусы, кэшбэк и бонус покупок. Угу. Так, Может быть, еще какие-то есть варианты? Может быть, еще что-то добавите? Вход бесплатный, да. Хорошо, давайте подрезюмируем Давайте подрезюмируем преимущество пакета Light. Кэш предполагает дальнейшие покупки. Вот, спасибо большое. Юзер, да, не знаю, как вас зовут. Если напишите, будет классно, то мне не очень комфортно разговаривать с а, Анной Матвеев. Отлично, Аня. Вот. Аня рассуждает с точки зрения бизнеса. И мы сейчас с вами посмотрим на пакет Light не только с точки зрения покупателя, но и с точки зрения предпринимателя, с точки зрения того, кто строит бизнес в Амбре, да, тот, тот, кто строит команду. Соответственно, у пакета Light преимущество для покупателя. Этот пакет бесплатный, он может купить продукцию, не затрачивая 3060 рублей и получить обратно кэшбэк, получить обратно бонус покупок, да, получить возвраты и очень хорошие возвраты. То есть если мы говорим про бонус покупок и 20 баллов, то есть если закупка в течение месяца составляет на сумму более 6 тысяч рублей, то вы уже точно получаете бонус покупок. Это если у нас никого в первой линии нет. Да? Соответственно, вы уже получаете суммарный возврат 25% от суммы покупки, при этом не вложив какие-то деньги в рабочие инструменты и так далее. То есть у вас нет никаких дополнительных затрат. Вот Это большой плюс, и это действительно нравится очень многим, кто начинает сотрудничество с компанией Ламбре. Это большой плюс. Дальше. Выгода на пакете Light суммарно при ну, максимальном раскладе больше, чем на пакете Classic. То есть на пакете Light можно получить 34% возврата, Против 30% на пакете Classic. Это как бы вот второе преимущество Лайта. У Лайта есть еще одно преимущество, о котором, возможно, не все сразу догадываются, но если, например, в вашем городе есть агентство или ваш потенциальный клиент живет в городе, есть агентство, или, ну, скорее всего, клиент, да? то есть в данном случае мы говорим о клиентах, то вы можете ему дать свой регистрационный номер и отправить его в агентство, чтобы он приобрел. Сделал покупки на ваш регистрационный номер. В этом случае он делает покупки на, на ваш регистрационный номер, а вам начисляется кэшбэк и начисляется бонус покупок с его покупки. То есть на пакете Classic это невозможно сделать, потому что у вас отпуск продукции происходит по цене со скидкой. Да, и, соответственно, ваш клиент приобретет по цене со скидкой. А в случае пакета Light это можно сделать. То есть можно отправить человека покупать на ваш регистрационный номер. Это можно сделать только в живых покупках. То есть на сайте этот вариант реализовать невозможно. То есть ему там придется регистрироваться на свой регистрационный номер. Но в городах, где есть агентство, это можно сделать понятно ли вот эта мысль по поводу покупки на ваш регистрационный номер что на пакете light это можно организовать это можно реализовать угу, отлично вот помните тоже об этом это тоже очень такое интересное преимущество дальше если мы смотрим на пакет light с точки зрения бизнеса то пакет light дает нам гораздо больше гораздо больше инструментов для работы с нашими клиентами или с нашими партнерами. То есть вот это наличие шкалы бонуса покупок дает нам возможность мотивировать нашего клиента или партнера либо на большие покупки, либо на то, чтобы он подключал людей. То есть, либо на то, либо на другое действие, либо на оба сразу. То есть, если мы говорим о том, что с 20 баллов начисляется, нач, начинает начисляться бонус покупок, то, соответственно, когда мы регистрируем партнера или пользователя на пакет Lite, то мы сразу говорим, смотри, если ты сделаешь покупку на 20 баллов, то тебе будет начислен кэшбэк и бонус покупок а, суммарно как минимум 25%. Да? И дальше, соответственно, если он делает покупок на 40 баллов и больше, на 60 баллов и больше, 90 баллов и больше, и у него увеличивается процент бонуса покупок. То есть это тоже такие ступеньки для мотивации, для своей собственной мотивации, если, например, я на пакете лайт, или для мотивации партнеров, которые приходят на пакет лайт для того, чтобы они увеличивали покупки. Или им можно показать вариант с тем, что бонус покупок рассчитывается... С учетом объема в первой линии, и тогда у, то есть человеку можно поставить, то есть рассказать об этом и поставить ему такую задачу, подключить хотя бы там одного, двух, трех человек, которые тоже будут, закупки которых будут влиять на бонус покупок. Еще раз, если рассматривать весь маркетинг целиком, то сюда еще подключается бонус наставника, о котором тоже можно рассказывать. Да? То есть если появляются люди у нашего новичка, то он может получать бонус покупок, бонус наставника. Вот, и это тоже один из инструментов. Поэтому пакет Light с точки зрения бизнеса нам дает больше инструментов для работы с нашими зарегистрированными людьми на пакете Light. Вот. И еще один момент с точки зрения бизнеса. Как я уже сказала, вот по поводу сроков активации, да, то есть если мы рассматриваем с точки зрения простого потребителя, то, казалось бы, 12 месяцев активации – это плюс. Но если мы рассматриваем с точки зрения, с точки зрения, опять-таки, бизнеса, то... Чем короче срок активации, тем нам лучше. Чтобы, то есть нам, наша задача, чтобы человек к нам возвращался и снова делал покупки. Если активно пользоваться нашей, например, парфюмерией, если активно пользоваться кремами, то срок использования одного флакона или какого-то там одного средства где-то примерно 2-3 месяца. Да? И, соответственно, через 3 месяца хорошо, если человек возвращается снова к нам за покупками. И именно поэтому у кэшбэка есть срок годности, так сказать, да, то есть вот я об этом не сказал, но скажу сейчас, кэшбэк, начисленный кэшбэк действует в течение трех месяцев с момента покупки, вот, именно с расчетом, с таким расчетом, что через три месяца у нашего клиента или у нашего партнера должна закончиться та покупка, которую мы сделали. То есть в течение трех месяцев нужно этот кэшбэк использовать. Если в течение трех месяцев кэшбэк не использован, то, соответственно, он сгорает. У бонуса покупок такого срока нет. То есть бонус покупок мы можем использовать в любое время, пока наш контракт активен, пока наш регистрационный номер действует. Вот. И Это тоже с точки зрения бизнеса, это плюсы пакета Light. И еще один плюс у пакета Light, на который тоже хочу обратить внимание, тоже с точки зрения бизнеса, с точки зрения демонстрации своих результатов когда мы говорим про пакет классик и когда мы говорим про скидку то а, мы а очень редко считаем вот эту разницу между дистрибьюторской ценой и розничной ценой за наш доход. То есть мы акцентируем внимание на выплатах от маркетинг-плана, на других бонусах, и про вот эту разницу практически забываем. А ведь это тоже наш доход, даже если это экономия, это все равно наш доход. И когда мы говорим о своих результатах в этом бизнесе, то мы забываем сказать про эту скидку. А Если мы на пакете Light то это забыть невозможно. То есть у нас это будет посчитано автоматически. У нас будет посчитан кэшбэк, у нас будет посчитан бонус покупок, и это все будет суммироваться со всеми остальными бонусами, и у нас будет то есть, показываться суммарный наш доход с учетом бонуса покупок и с учетом кэшбэка. То есть для того, чтобы показывать свои результаты, и даже для того, чтобы самому осознать те результаты, которые ты получаешь, это очень важный плюс. Вот, вот как бы вот такие преимущества пакета light и с точки зрения бизнеса пакет light он гораздо интереснее чем пакет classic вот и если мы говорим про то кому больше подходит то я здесь расскажу как я делаю то есть я всегда человеку даю выбор то есть я ему всегда рассказываю что есть два варианта регистрации давайте я пока отключу слайды. Вот, рассказываю о том, что есть два варианта регистрации. Есть бесплатный вариант регистрации, рассказываю в общих чертах о том, что начисляется кэшбэк 10%, начисляется бонус покупок до 24%, суммарная выгода до 34%. Вот, то есть И рассказываю про пакет классик, что есть платный вариант, который требует приобретения шкатулок с пробниками ароматов, стоит 3060 рублей, и этот пакет дает фиксированную скидку 30%. То есть я, я вот даю такой вот краткую информацию, и на основании этой информации человек принимает решение. И когда мне задают вопросы, а какой все-таки вариант выгоднее, то я всегда делаю акцент на том, смотрите, если вам нужна шкатулка для работы с, с ароматами, да, то можете выбрать пакет классик, то есть, если это не вопрос денег. да, и Соответственно, по опыту могу сказать, что где-то порядка, 70% от регистрирующихся, они выбирают, как правило, пакет лайк. Вот. И остальные процентов 30% выбирают пакет классик. Те, которые готовы приобрести полный набор пробников, которым нужен полный набор пробников. И то есть есть люди, которые, например, покупают просто для себя, но просто берут шкатулку, чтобы у них была... Кому-то для работы нужен набор пробников и исходя из этого выбирают пакета Classic. вот то есть я всегда даю выбор даю информацию о том что есть оба варианта регистрации и дальше уже человек сам выбирает опираясь на те выгоды и преимущества которые есть у каждого из пакетов. если мы говорим про возможность перехода с одного пакета на другой то такая возможность есть то есть поменять Пакет можно один раз в месяц. Для того, чтобы поменять пакет, в личном кабинете у каждого партнера есть кнопка «Изменить данные». В профиле есть кнопка «Изменить данные». Если вы пройдете по этой кнопке, то вы там увидите, что есть фраза по поводу изменения тарифа. Если вы на пакете Lite, то вы можете поменять тариф на пакет Classic через приобретение шкатулки. Если вы на пакете Classic, вы можете поменять его на пакет Lite, просто написав, отправив заявку на изменение тарифного плана. И изменение пакета происходит с 1 числа следующего месяца после написания этой, после отправки этой заявки. Вот, соответственно, вы, например, вот сегодня 30 число, если вы сегодня отправите заявку, с 1 февраля у вас изменится пакет, у вас изменится тариф, как он называется в личном кабинете. Вот, то есть, если захотите обратно поменять, то тоже можно обратно поменять. Соответственно, если вы, например, сейчас на классик хотите перейти на лайк, вы можете это сделать абсолютно бесплатно. Просто пишите заявку. Если захотите обратно вернуться, то вернуться можно только через приобретение шкатулки с пробниками ароматов. То есть перейти на пакет Classic можно только через приобретение шкатулки с пробниками ароматов. Так, есть ли еще какие-то вопросы по пакетам? Потому что, в принципе, я вам рассказала практически всю информацию, которая есть. По пакетам, по вариантам регистрации. Появилось ли у вас понимание, общая картина по вариантам регистрации в компании? Была ли эта информация вам полезной? И все ли понятно? Напишите, пожалуйста, в чате, дайте обратную связь. Пока вы пишете, я приготовлю слайды. По поводу, по поводу инструментов для регистрации новых партнеров. Очень полезная информация. Угу, отлично, понятно. Понятно, полезная информация. Хорошо. Так, хорошо. Тогда перейдем, давайте, к второму блоку нашей информации. Это инструменты для регистрации. Инструменты для регистрации, которые есть на сегодняшний день в компании. И на экране вы видите три основных инструмента для регистрации. Вот. Начну с самого простого, привычного которую мы раньше все использовали. Это ваш регистрационный номер. То есть этот инструмент для ручной регистрации, назовем это так, то есть это инструмент, который мы используем, использовали всегда. То есть вы, например, даете вашему наставнику, вашему новичку, вашему кандидату ваш регистрационный номер, и он с этим регистрационным номером отправляется в агентство, например, регистрироваться, да? называет ваш номер при регистрации, и таким образом в агентстве регистрируют вам новичка в вашу команду. Вот, это такой простой ручной метод. Но его тоже можно использовать. То есть он тоже имеет место быть, если ваш новичок идет регистрироваться в агентство. Два следующих инструмента это инструменты для онлайн-регистрации, для онлайн-регистрации. И у нас для онлайн-регистрации есть два инструмента: это промокод и реферальная ссылка. И давайте вот сейчас разберем промокод и реферальную ссылку. Итак, где взять, ну, начнем с простого вопроса, где взять промокод, да, промокод указан в личном кабинете каждого из вас, вот здесь вот для образца я разместила свой личный кабинет, в разделе личная информация у каждого из вас есть промокод, который можно скопировать и отправить вашему кандидату, тому, кто будет у вас регистрироваться. Как происходит регистрация с помощью промокода? Я записала небольшое видео о том, как можно использовать промокод, и выложу это, это видео вместе с записью сегодняшней встречи в наш телеграм-канал, чтобы вы могли это посмотреть и посмотреть, как происходит регистрация. Но если вкратце, промокод промокод дает вашему кандидату 10% скидки на первый заказ. То есть здесь происходит каким образом? Если у нас при регистрации через реферальную ссылку, сейчас мы до этого дойдем, или через, при регистрации через агентство начисляется кэшбэк, то есть по стандартной схеме, то с использованием промокода ваш кандидат при регистрации получает 10% скидки на первый заказ. То есть ему с первой, с первой покупки не начисляется кэшбэк, ему дается сразу 10% скидка. То есть вы отправляете промокод, даете ссылку на официальный сайт компании и ваш кандидат заходит на официальный сайт компании, оформляет покупку, то есть он начинает с того, что он оформляет покупку, и в окошке, вот здесь вот на экране я показала пример, он вносит ваш промокод. Соответственно, после того, как он вносит промокод, ему рассчитывается скидка и он оплачивает заказ уже за минусом 10% скидки. И после оплаты заказа, этот новичок, он попадает уже в вашу команду, он встает в вашу структуру, то есть он регистрируется в вашу команду с использованием, используя этот промокод. Понятно ли, понятно ли как происходит регистрация с помощью промокода? Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, напишите. Понятно ли, где найти промокод, как его использовать и какие выгоды он дает вашему новому партнеру. Понятно. Угу. Отлично. Хорошо. С промокодом разобрались. Теперь давайте разберемся с реферальной ссылкой. В личном кабинете каждого из вас в разделе «Пригласить друзей» есть персональная реферальная ссылка. Персональная реферальная ссылка. И а, если вы а, хотите зарегистрировать вашего новичка с помощью реферальной ссылки, то вы копируете вашу реферальную ссылку в личном кабинете и отправляете вашему а, кандидату. А ваш кандидат а, переходит по вашей реферальной ссылке, попадает на сайт компании, вводит, ваш, вводит свои данные анкетные данные и после этого попадает на страницу с выбором пакетов и дальше он уже выбирает либо пакет light либо пакет classic и таким образом регистрируется по поводу того как происходит регистрация с помощью реферальной ссылки я тоже записала такое небольшое видео небольшое видео и подробно показала то есть какие шаги проходит ваш новичок для того чтобы вы могли ему об этом рассказать так, Эма спрашивает, а что нам дает, когда люди регистрируются по нашему промокоду? Эма, когда люди регистрируются по нашему промокоду, они попадают в нашу команду. То есть, если человек делает покупки, соответственно, вы с этих покупок будете получать все бонусы, начиная с бонуса наставника. То есть вы от этих оборотов получаете бонус наставника, бонус роста, лидерский бонус и так далее. И покупки, если вы на пакете Light, то покупки ваших зарегистрированных новичков они будут влиять на размер с процента бонуса покупок, вот, то есть вот такая выгода. Но поскольку, Эма, вы у нас с вами идете в проект, да, с 1 февраля, мы там будем об этом подробно разбирать, подробно говорить, то есть все выгоды, которые получает человек, который приглашает, мы все подробно разберем. Вот. Итак, вернусь к реферальной ссылке. Соответственно, вы отправляете реферальную ссылку, человек регистрируется по этой реферальной ссылке, выбирает пакет и так далее. Видео с информацией о том, какие шаги проходят, тоже будет приложено к информации с записью сегодняшней встречи. Вот. Есть ли какие-то вопросы по реферальной ссылке? Может быть, я что-то недорассказала. Напишите, пожалуйста, ваши вопросы. Если все понятно, пишите в чате «понятно». Пока вы пишете, я дам еще небольшую информацию. Смотрите, если вы даете реферальную ссылку человеку, он проходит по этой реферальной ссылке, заполняет анкетные данные, но не выбирает пакет. Да, то есть вот устанавливается на этапе выбора пакета. Соответственно, если он не, осуществ... не сделал выбор пакета, то через три дня он автоматически будет зарегистрирован на пакет лайт. То есть он все равно попадет в вашу команду, он все равно попадет в вашу первую линию. То есть, если он заполнил анкетные данные и даже ничего не сделал, не выбрал, он все равно будет, он все равно будет в вашей команде. Так. Это все будет на учебе с 1 февраля? Да, с 1 февраля мы все разбираем очень подробно. Так, понятно, нужна практика, да, согласна, то есть когда у вас будет практика, то есть все станет гораздо понятнее. Но здесь все достаточно просто, то есть в случае с реферальной ссылкой таких как бы вот особых моментов нет. Сразу хочу отметить, что вот на странице с «Пригласи друзей», на вкладке «Пригласи друзей» у вас внизу будет отображаться список приглашенных, то есть… Будет изображаться список людей, которые заполнили анкету. Дальше, если они, например, уже осуществили регистрацию, то они, то есть появится их регистрационный номер, то есть вы в своем личном кабинете будете видеть всех своих зарегистрированных новичков по реферальной ссылке. Так. Елена пишет, я поняла только через месяц. Но вот здесь вот я соглашусь с Дмитрием, когда он пишет, что нужна практика. То есть, когда вы начинаете это практиковать, вы начинаете это действительно понимать. То есть, если вы, например, пока не регистрируете людей, для вас это сейчас просто теория. Но я об этом рассказываю исключительно для того, чтобы вы знали, какие варианты есть. Чтобы вы попробовали использовать разные варианты и посмотрели, как это работает. Так, хорошо. Остальные все понятно, все понятно, тогда последний акцент по поводу инструментов регистрации, что лучше использовать промокод или реферальную ссылку, я просто поделюсь своим опытом, поделюсь своим опытом, и на сегодняшний день я использую реферальную ссылку, промокод я использую крайне редко, да, реферальная активнее. Почему? Потому что я начала сталкиваться с такими ситуациями, когда новички просто забывают вести промокод они просто могут забыть ввести промокод. Вот. И если они забыли ввести промокод, соответственно, этот человек не попадает в вашу команду, он просто остается покупателем компании. Вот. Соответственно, этот момент никак отследить невозможно, то есть это ответственность на стороне этого человека. Да? То есть он человек попадает на сайт, накидывает все в корзину и абсолютно забывает про промокод. Вот. Такие ситуации были, поэтому я перешла на работу с реферальной ссылкой. С реферальной ссылкой таких ситуаций просто быть не может. То есть здесь все уже как бы железно, человек вводит свои данные. По моей, если человек прошел по моей реферальной ссылке, он больше уже никуда попасть точно не может. То есть он в любом случае попадет в мою команду. Дальше будем уже с ним работать. Вот, Поэтому если вам интересно, вы можете попробовать и тот, и другой вариант. Но вот мое личное предпочтение сейчас в пользу реферальной ссылки. Так, Елена, я заметила по киберпендельнику, клиенты купили и пропали. Что значит пропали, Елена? Не очень понятно, где купили, куда пропали. То есть этот момент требует больше промокод не ввели. Вот о чем и речь, вот я о чем и говорю. То есть человек просто может забыть это сделать. Просто может забыть это сделать. На лайте реферальная ссылка тоже есть. Да, то есть у, у любого партнера, у каждого партнера на пакете Light и на пакете Classic есть реферальная ссылка. Есть реферальная ссылка. Вот. Что касается реферальной ссылки, может быть, еще какие-то вопросы есть, пока вы пишете, еще добавлю. Я не отправляю реферальную ссылку без объяснения. То есть я в любом случае с человеком предварительно беседую, рассказываем о вариантах регистрации, и только после этого ему отправляю реферальную ссылку. Во-первых, для того, чтобы человек понимал, с чем он столкнется, когда он пройдет по реферальной ссылке, что он увидит. То есть я ему объясняю, что ему нужно будет заполнить анкетные данные, что потом он попадет на страницу с выбором, пакетов, и то есть ему нужно будет выбрать пакет, объясняю про три дня, вот, и тогда у человека есть информация о том, то есть он для него это не будет новостью вот поэтому э, э, вариант когда вы просто где-то размещаете реферальную ссылку и надеетесь на то что по ней кто-то пройдет и зарегистрируется это такой знаете очень малоэффективный вариант реферальная ссылка это хороший дополнительный инструмент для регистрации для онлайн регистрации человека если вы с ним предварительно уже поработали если вы с ним предварительно провели беседу в этом случае она очень хорошо работает то есть она может вам помочь за регистрировать вашего новичка. Можно разработать скрипт по работе с реферальной ссылкой. Но смотрите, я к записи сегодняшней встречи приложу ссылки на видео, как регистрируется человек по промокоду, как регистрируется человек через реферальную ссылку. Из, этого, из этих видео можно вытащить основные смыслы и составить скрипты, Но ну, здесь, мне кажется, все достаточно просто, составлять еще какие-то скрипты именно по работе с реферальной ссылкой. Ну, не знаю, это уже… это, это, это как-то совсем уже… то есть мы же не совсем с вами глупые люди, правильно? Вот, поэтому информация вся будет. Так, хорошо. Есть ли еще какие-то вопросы по вариантам регистрации, по инструментам регистрации? Напишите, пожалуйста, в чате. Все ли мы вопросы разобрали? Если вопросов нет, напишите «вопросов нет». Вопросов нет, отлично. Вопросов нет, хорошо. Хорошо, если будут возникать какие-то вопросы, обращайтесь к своим наставникам за разбором. И в заключение я хочу сказать, что вот тот материал, который мы сегодня с вами разобрали, он является, он является частью нашего обучающего проекта «Первые деньги». То есть на этом проекте мы разбираем всю подробную информацию по поводу создания бизнеса вместе с компанией Ламбре. И в том числе мы разбираем и варианты регистрации, и разбираем маркетинг-план компании, мы разбираем, как, кого приглашать, как приглашать и так далее. Соответственно, если вы заинтересованы в развитии в бизнеса вместе с компанией «Ламбре». Если вы хотите зарабатывать деньги вместе с компанией «Ламбре», то я вас приглашаю участвовать в этом проекте. Если вам это интересно, если вы еще не являетесь участником, например, нашей следующей февральской группы, напишите прямо, пожалуйста, в чат слово «интересно», да, чтобы у нас с вами эта информация зафиксировалась, и мы с вами могли связаться и более подробно рассказать об этом проекте. Очень интересно. Так, налоговая помощь Бугульма, это кто у нас? Напишите, пожалуйста, кто скрывается за этим названием. Алексей, все, отлично. Алексей, я тогда отправлю тебе информацию по этому проекту, для того, чтобы ты понимал, о чем идет речь. Вот, Хорошо. Если у кого-то есть еще интерес к этому проекту, соответственно, вы можете связаться с вашими наставниками или написать мне в Телеграм в личке, то есть или написать в нашем чате в канале. Я на данный момент открыла возможность писать сообщения в Телеграм-канале. Если там не будет какого-то сильного флуда и лишней информации, то оставлю возможность нам с вами все обсуждать и коммуницировать. Пока все понятно, отлично. Хорошо, и последний момент, на который я хочу сделать акцент, возможно, не все еще знают о том, что у нас есть марафон, который называется «Дело первых дней». Так, Альбина Лесина, интересно. Альбина, насколько я помню, вы у нас идете в февральскую группу, так что мимо вас это точно не пройдет. У нас есть марафон «Дело первых дней», который мы проводим на нашем командном аккаунте в Инстаграм. И почему я сейчас об этом говорю? Потому что этот марафон проходит у нас в первых числах месяца. И вот буквально с понедельника у нас стартует февральский марафон «Дело первых дней». Условия у этого марафона достаточно просты. В течение первых пяти дней необходимо сделать личный оборот 15 баллов, вот эту минимальную месячную активность, разместить скрин вашего личного кабинета в сторис у себя в аккаунте Instagram написать хэштеги нашего марафона, отметить аккаунт, и вы будете принимать участие в розыгрыше подарков по этому марафону. В прошлый раз в январе мы разыгрывали серию мизу, вот, и в феврале тоже у нас будет какой-нибудь классный подарок, который мы тоже разыграем среди участников этого марафона. Вот, поэтому подписывайтесь на наш командный аккаунт виктория Форева, ссылка на аккаунт будет тоже в, в нашем итоговом сообщении с записями нашего сегодняшнего занятия и со всеми видео. Подписывайтесь на командный аккаунт, участвуйте в марафоне и получайте подарки. Это не просто какой-то такой, вот знаете, искусственный марафон. То есть у этого марафона есть идея, почему мы делаем активность именно в течение первых а, а, пяти дней. И информация о том, почему какой смысл в этом марафоне, вы тоже сможете найти на командном аккаунте Виктории Forever», в нашем командном аккаунте. Вот. Ну что, дорогие друзья? На этом, наверное, нашу сегодняшнюю встречу мы будем завершать. Вот Наталья пишет, что я участвую в марафоне. Да, Наталья у нас регулярно участвует в марафоне и участвует в розыгрыше приза. Сразу скажу, что на сегодняшний день в марафоне участвует очень небольшое количество участников. То есть про марафон еще мало кто знает. Вот. И поэтому шансы выиграть в этом марафоне очень велики. Поэтому присоединяйтесь и подключайтесь к марафону. Дмитрий, я тоже участвую. Да, Дмитрий тоже участвует в марафоне. Это, это правда. Это так. Хорошо. Ну что, друзья, на этом давайте я себя включу. Мы с вами завершающие слова скажем уже глядя друг на друга, если у кого-то есть желание что-то сказать голосом, включайте микрофон и скажите о том, как для вас была сегодняшняя встреча, какую пользу вы сегодня вынесли из этой встречи, и если у кого-то желание поделиться, можете поделиться. Для этого просто включите свой микрофон. Тишина. Не решайтесь. Все, отлично. Если все супер, тогда у меня к вам финальная просьба после нашей сегодняшней встречи. Я вас прошу сейчас после встречи зайти на наш телеграм-канал Ламбре 13 и написать буквально несколько слов ваших выводов, ваших инсайтов, ваших каких-то открытий. Может быть, вы что-то новое сегодня узнали из сегодняшнего занятия. Запись будет, да, запись будет, вот, поэтому э, очень интересно э, мне тоже почитать, что у вас осталось э, после нашей сегодняшней встречи, поделитесь друг с другом важными моментами нашей сегодняшней встречи, поэтому переходите обязательно в Телеграм-канал и напишите ваши, а, запрет на микрофоне стоит, это я, наверное, запрет поставила, да, хотя люди включали микрофон, так, я, честно говоря, даже не знаю, как теперь включить, включить звук. Может быть, вот так. Вот. Посмотрите, если кто-то хочет сказать, посмотрите, может быть, сейчас появилось разрешение говорить. Да, появилось. О, отлично. <клёх> Дмитрий, ты хочешь что-то сказать? Ну, я хочу поблагодарить тебя, Гульна, за сегодняшнее занятие, потому что каждый раз слушаешь и что-то новое открывается. <клёх> Неважно, первый раз, второй, третий, четвертый. Но это вот как вот просто новое открытие особенно по пакетам, потому что все время возникают вопросы, как, как этот пакет, как этот пакет, люди спрашивают. И вот сегодняшнее занятие, оно еще раз подтвердило, что нужно быть на этом занятии, нужно его слушать, и оно очень полезно. Особенно вот то, что ты еще сказала про инструменты дополнительные по рекрутированию, это просто угу. тоже необходимо. Спасибо большое. Угу. Спасибо, Вадим, спасибо большое. Но я рада, что наша встреча была вам полезна, спасибо большое за активное участие, спасибо тем, кто особенно писал в чате, это очень здорово поддерживает, поэтому спасибо за встречу, до скорых встреч на наших с вами следующих занятиях. Вот. Ну и... Сейчас переходим в чат, пишем свои выводы, инсайты и читаем то, что услышали, увидели другие участники на нашем канале Lambre 13. Всем спасибо, всем пока!